Идите, а нам в кого я кино. Суп погоди. Подхора, посмотрите, сколько там детей, наверное, Бог. Дети переданы, дети А позаболись ничего не переживем. Осталось нам здорово, мы, по мы пошли и как положено умрем. Вот и забывают, да, за все, что у вас А в И после мира прошло война в Ирак Ты побежден, как На ты счастлив дурак Shabbat sure. shalom.